Добрый день, с вами снова Дмитрий Рудых. Продолжая серию материалов о поиске и получении земельного участка в Краснодарском крае, в частности в городе Анапа, в этом видео я покажу, каким образом я искал свободный земельный участок. Напомню, что в прошлом видео я показал, каким образом я нашел правила землепользования и застройки и как с ними, с этими документами я работал для того, чтобы определиться с теми зонами, в которых целесообразно получать земельный участок под строительством жилого дома. Для поиска свободной земли на территории муниципального образования Анапа я использовал три инструмента. Это публичная кадастровая карта, которую вы сейчас видите на экране. Второй инструмент это спутниковые карты Google, которые также, как вы понимаете, интерактивны. И третий инструмент это карта онлайн-сервиса. Начнем с этой карты. Ссылку на данную карту найдете в описании рядом с видео, либо в статье на моем блоге. Данный онлайн-сервис предназначен для того, чтобы определять собственников недвижимости, но в нем есть одна вкладка «Найти на карте», которая предоставляет возможность бесплатно находить земельные участки причем делать это достаточно удобнее чем на публичной кадастровой карте и почему я вам объясню далее итак выбираем вкладку найти на карте и кликаем открыть карту для поиска загружается вот такая вот карта с регионами россии находим тот регион который нам нужен в, частном, в частности это вот краснодарский край и увеличивая вот в левом верхнем углу кликаем на плюсик приближаем Соответственно, тот район, где находится у нас Анапа. Я приблизил для достаточного масштаба интересующий меня участок на карте онлайн-сервиса. В данном случае вот жирной линией красной это обведен кадастровый квартал, на территории которого я буду подыскивать себе свободный земельный участок. В рамках данного квартала есть очерченные тонкой линии, это земельные участки, которые уже сформированы на данном кадастровом квартале. Итак, начнем поиск свободной земли на публичной кадастровой карте. Вот тот же самый кусок земли, тот же самый кусок кадастрового квартала, который меня интересует. Выделен желтым цветом. Тонкими линиями обозначены это сформированные земельные участки пустые пространства, это потенциально свободная земля, на которой можно подыскивать себе земельные участки для предоставления. Как вы видите, вот это вот есть большой такой участок свободной неразграниченной земли, который нам показывает публичная кадастровая карта. Но данная свобода и данная пустота, это весьма обманчивая. Если посмотреть тот же самый участок на карте онлайн-сервиса, то будет видно, что вот этот изгиб, который у нас Присутствует вот здесь вот, вот это вот а, такое вкрапление, такое вдавливание в кадастровый квартал заметное. Здесь вот на, на карте онлайн сервиса тоже присутствует. И как видите вот в этой зоне тоже нет очерченных земельных участков, но есть обозначения с цифрами, которые показывают, что здесь есть какие-то строения. Если есть какие-то строения, то, соответственно, выбрать здесь земельный участок не представляется возможным. При этом, как вы помните, на кадастровой карте этого ничего нет. И кажется, что здесь земля свободна. Эта видимость весьма обманчива. Если мы переместимся на спутниковую карту Google, вот тот же самый участок топосъемки, который она предоставляет картой Google, вот этот вдавленный участок земли в кадастровый в нашем кадастровом квартале, то есть вот здесь вот, как показывает карта публичная кадастровая карта, нет никаких земельных участков, которые бы разграничены, но при этом мы видим, что на нем есть соответствующие строения. То есть если еще ближе приблизить, то видно, что здесь есть дома, постройки, то есть и однозначно и даже есть видно можно определить, что обработана земля, то есть есть определенные границы участков, которые визуально показывают, что земля это не бесхозная, а на ней кто-то трудится. Поэтому вот эти участки, вот это пространство в данном кадастровом квартале, оно для нас бесперспективно. Хотя, как видите, публичная кадастровая карта показывает обратно. Тем не менее, в самой крайней точке данного кадастрового квартала отсутствуют какие-либо обозначения и на публичной кадастровой карте то есть вот в этом районе и на карте онлайн сервиса то есть здесь тоже отсутствуют какие-либо обозначения и расчерченные участки. и давайте посмотрим что показывает нам на данном отрезке спутниковая карта google то есть в данном случае вот заканчивается последний участок и дальше идет уже свободная земля то есть визуально я могу видеть что здесь ничего не находится Поскольку я не могу с Дальнего Востока приехать, чтобы посмотреть, действительно ли на данном участке отсутствуют какие-либо строения, и он свободен и никем не занят, то я могу заменить личное присутствие инструментом, который предоставляет Google. В частности, будем смотреть, что находится по фотографиям. Используем сервис Google «Просмотр улиц». «Просмотр улиц» у нас интерактивен. И мы можем по трассе перемещаться куда угодно. Вернее сказать не куда угодно, а там, где проехал сервисный автомобиль Google, где он производил соответствующее, где он производил съемку. Итак, вот я нахожусь перед домом. Это дом, который. У нас отображается вот здесь То есть это крайний, крайнее строение И крайний земельный участок Который фактически располагается в этом районе Кадастрового квартала За вот этими деревьями Располагается уже Свободная земля И вот таким вот образом Ее Можно попробовать рассмотреть В принципе кроме деревьев Я здесь ничего не наблюдаю Попробуем посмотреть с этого ракурса. Через деревья тоже ничего не видно. Не видно, вернее, никаких строений. То есть с высокой степенью вероятности я могу предположить, что данный участок свободен. Вот таким вот способом, используя всего три инструмента, спутниковую карту Google, карту онлайн-сервиса и публичную кадастровую карту для подстраховки, можно находить свободные земельные участки для того, чтобы предпринимать шаги для их получения. В следующем видео я покажу, каким образом я составлял самостоятельно схему размещения земельного участка на той, на той территории, которую я нашел и которую вам сейчас показал. А также в последующих материалах буду описывать все последующие шаги, связанные с подачей документов в администрацию Анапы и соответствующие действия, которые я буду производить по тем ответным реакциям, которые буду получать от муниципального образования. На этом у меня все. С вами был Дмитрий Рудых. Увидимся в следующем видео.